Я за У меня очень большие проблемы с моими целом. У них решил век, воздухали. У нас теплый полюбили друг друга. Но иногда иногда забываемся, он меня попросил, чтобы вас не почему меня мог. проклятый в Ира. Почему? Проклял. Проклят в Ира. Ну все тогда. Все, проклял, все. Почему так я кошел? Все, проклял, все, что разговаривал. Все, значит. Осеннее пальто можете не покупать. Человек, вы понимаете, человека, если можно проклять только за что-то. Вот, Что значит проклятие? Это значит, я приказываю Богу что-то с человеком сделать. Плохое. Да, я приказываю. Мы можем Богу что-то приказать? Можем? Я не понимаю, Моя хорошая, надо сейчас вам меня слушать и включать. Мысль, мышление. Не пытаться мне что-то доказать, а слушать. Потому что проблема в вашем понимании находится сейчас. А потом мы дальше будем разбираться с вашими отношениями. Итак, вот вы меня слушаете, отвечаете на мои вопросы. Я вас спрашиваю, мы приказать что-то Богу можем? Нет, конечно. Нет. Хорошо, вот он приказал Богу что-то с вами плохое сделать. Если вы ничего плохого не делали, то... Бог будет с вами делать что-то плохое или нет? Ну, все делают, но, наверное, что-то плохое, Однозначно. Еще раз повторяю. Если человек просто в гневе, говорит, я тебя проклинаю, это сбудется? Нет. А что тогда вы беспокоитесь? Вот, допустим, я вам расскажу, как работает проклятие. Вот, допустим, муж бросает жену с тремя детьми или с четырьмя. Понимаете? И она просто в сердце думает, ты за это ответишь. Она даже там, я тебя проклинаю, там, торжественно ничего не произносит. Просто думает, ты за это ответишь. И он за это ответит, потому что он совершил злой поступок. И жена, если так подумала, Бог его обязательно за это накажет. Но даже если она не подумала, он его все равно накажет. Ну, то есть проклятие означает, что человек ускоряет процесс. Вот, допустим, человек, мужчина бросил с четырьмя детьми. И она думает, очень скоро ты за это ответишь. А Бог, допустим, запланировал, что он ответит через полгода. Но он переносит сроки. И тот начинает отвечать уже через две недели. Вот это называется проклятие. То есть нужно какое-то основание. Если основания нет, а человек просто психанул, то никакого проклятия не будет. Потому он что он говорит о какой-то детской обиде. Да все равно, что он говорит, ему там на уши сели какие-то психологи, понимаете, и он начинает что-то говорить. Есть люди, которые просто портят мозги людям. Их иногда называют психологи, иногда психи. Ну, то есть они, как бы взял человек, убедил, психолог убедил человека, что у того детская травма, допустим. Ну, хорошо. Детская травма означает, кто-то же сделал эту детскую травму. Значит, кто сделал? Значит, сделала мама. Значит, она виновата во всех моих проблемах, потому что все мои проблемы, они идут от детской травмы. Если все мои проблемы идут от детской травмы, значит, во всех моих проблемах в жизни виновата мама. Это же классно, вот я ничего не виноват, мама виновата, козла отпущения нашел. Знаете, что козел, козел отпущения? Это когда козлов в жертву приносит. Вот, допустим, у человека проблемы, а страдает козел. Есть, он берет козла и в храм приносит, чтобы проблем у него не было. То есть у него проблемы, у козла нет проблем. Он живет, травку себе ходит. У него нормальная жизнь, как бы, у никаких проблем нет. Но страдает козел. Почему? Потому что люди придумали, что если козла зарезать, значит будет легче. Спасибо вам большое. Не стесняйтесь. да Подходите. Сейчас подождите, не торопитесь. Спасибо. Будьте счастливы. Все, счастья вам. Теперь организаторам цветочки дайте, чтобы они базочку нашли. Может быть найдете. Да, Все, моя хорошая, давайте двигаться дальше. То есть у него в мозгах проблема. Он считает, что мама во всем виновата. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, что у вас за проблема. Первое, что надо понять, что если человек живет неправильно, то у него внутри копится напряжение. Это напряжение вызывает у него срывы психические, понимаете? С этим ничего не сделаешь, если человек не меняет образ жизни. Вы тоже можете подарить цветочки, если хотите, да? Да, я жду, вот когда же она мне подарит цветочек? Она все сидит и не дарит, так. Все. Сейчас, есть, а вот это самый вы самый красивый выбрали. Вы такие любите, наверное, да? Да, да ты моя хорошая. Спасибо. Ну ладно, я вам тоже хочу один подарить. А, -а, -а не так просто. А я смогу, видите его. Вот. Спасибо большое. Все, поставьте где-нибудь фразу. Теперь смотрите, с ним мы не можем ничего поменять, потому что он живет неправильно. Он вспыхивает, у него очень сильно напряженная психика. Если что не так, и он сразу же кипит, он не может как бы себя сдерживать. С этим мы ничего не сделаем, это должен менять сам человек. Но мы должны разобраться с вами, почему так сильно вы на это реагируете. Почему вы не можете нормально жить сейчас, вы постоянно думаете, думаете о своем сыне. Почему вы так сильно зависите от того, что он думает о вас, как он себя ведет? Почему он сильно так реагирует на вас? Вот в чем главная проблема вашего вопроса. Итак, ответ на эти все вопросы один. Когда человек в своей жизни целью ставит не Бога, а человека, то тогда возникает такой феномен, называется привязанность. То есть я завишу от человека. Если я, допустим, буду сейчас от вас зависеть сильно, то я начну тянуть от вас психические силы. Вы будете психовать, нервничать, понимаете? Допустим, как вас зовут? Я, допустим, буду говорить: Светлана, как у тебя жизнь? Ну, отвечать. Я очень рад. А мне бы хотелось... А может быть, нехорошо? Вы что-то скрываете от меня, Светлана? Ну, мне кажется, что у вас не очень как-то хорошо. А? Видите, я как будто тяну у вас силы, да? Такое, как бы... А, Николич, разговаривать с таким человеком, он как будто что-то из тебя вытягивает, мучает тебя. Это называется привязанность. Когда человек зависит от счастья другого человека. Если вот у другого человека есть счастье, я счастлив. Нет счастья, я несчастлив. Если он со мной не общается, я несчастлив. Но если со мной общается, я счастлив. Я, я, моя жизнь полностью в зависимости находится от человека. Это называется вера в человек. Понимаете? У меня просьба у организаторов а, подойти к администрации здесь и... Попросить поменять стойку, потому что она отпускается постоянно все ниже, ниже. Я поднимаю потом опять, поднимаю, опять, И так вот постоянно, как раз будет всю лекцию. Надо найти другую стойку, потому что это не совсем исправно. вообще. Вы перенапряжены, понимаете? Перенапряжены. Из-за этого... Я живу, то есть что есть, этой я могу Ну, это нормально. Это, это зависит от напряжения человека. Если, допустим, человек сильно напряжен, он не может снять это напряжение как-то, каким-то способом, то он это снимает с помощью еды. Вот если вы будете совершать длительное непрерывное движение, Научиться ходить подолгу, 4 часа 20 минут, раз в 5 дней. И также неподвижно стоять возле таких деревьев, как, допустим, береза, ива, охлаждающие деревья. Или липа. Липы есть у вас здесь? Липы. Липа, допустим, вот вы стоите вот час, раз в 4 дня. то вот вас расслабит, и вы не будете жрать. Ну, то есть вы будете кушать, как положено днем, а по ночам не будете, потому что вы идите по ночам от перенапряжения внутреннего. Понимаете? Мне как будто -то толкает. Ну, понятно, это ваше напряжение толкает. Вы заснуть не можете, вы мучаетесь, вам Мне тяжело. Да, конечно, вы же забываете, что там есть холодник. А он вам напоминает. Вот что вы есть, идете. оказывается, вот что есть в холодильнике, оказывается. И вы идете, и там кушаете это все. Можно, да, можно дать. Здравствуйте, Енатяж, Лёп, не оставь, Она сказала, а что она у нас вам потом передать. Все, спасибо, все. Вам, спасибо да мы знаем, да, все уже изучили. Хорошее удобрение у вас. Я уж подвину, уже подвинул, уже подвинул. Ну, может быть, не будет опускаться. У вас другой стойки нет, да? Ну ладно, хорошо. Менять образ жизни надо, моя хорошая, понимаете? Образ жизни не соответствует тому, чтобы не жрать по ночам. И это касается всех людей. Понимаете, когда человек перенапрягается, он ведет неправильный образ жизни. Первый признак перенапряжения – это желание покушать вечером. И второй признак – это позднее укладывание косну. Человек не может вовремя спать, Лечь раз, и он не может не поесть плотно перед сном. Два. Это означает перенапряжение. Оно снимается, снимается с помощью длительного непрерывного движения. И неподвижное положение тела. А также снимается с помощью ванны, допустим, если человек перед сном. Это пассивное снятие называется напряжение. Если человек перед сном, допустим, полежал в ванне в теплой, то, ну не горячая, а такой приятной теплой ванне, минут 20, то это уже тоже как-то облегчает жизнь. Вот если ты хочешь покушать, полежал в ванне, кушать уже не так сильно хочется. Ну, то есть это тоже помогает, но лучше вот эти практики совершать. Длительное движение, неподвижное положение тела. Поизучать это в моих лекциях. А что касается сына, то вы должны понять такую вещь, что привязанность к сыну убирается только привязанностью к Богу. Если вы будете думать о Боге, молиться придет время, и вы спокойно к сыну начнете относиться. Поймете, что проблема именно в вашем болезненном восприятии вашего сына. Вы живете его жизнью и своей Переживаете за Него, мучаетесь постоянно. Это неправильное мышление. Надо это убирать. Ну, девушка вот, на первом ряду. На первом. Спасибо, Евгений Иванович. Я слушаю Вас давно уже и а, а, поняла, что я жена неправильная. И теперь хочу услышать у вас, что с этим делать. Вы же да. уже живете правильно? Вы уже ходьбу практикуете, статические упражнения, молитвы? Вы все делаете или и ничего не делаете? Молитвы. Дело в том, что я разрушила свою семью и сейчас расплачиваю. Это очень жестоко. И как вы расплачиваете? У меня было отношение с иностранцем, с немцем. И так получилось, что у нас ребенок. Сейчас мы должны я выбрала обратно, а он всегда мне дает и э, лишает на меня матерейство. Ну, я так понимаю, он просто тихий, и будет в своей ночной жизни, он хочет уехать в другую страну, и пытается как оборвать полностью любой вот контакт с ребенком. У меня есть, кстати, выбор не за своим. И молиться и выполнять все практики которые я рекомендую то никто не сможет вас разлучить с вашим ребенком это невозможно потому что все контролирует Бог придет время и ваш контакт с ребенком наладится но вам надо сначала наладить контакт с этим человеком по-доброму себя с ним вести и стараться ну то есть или он, Стараюсь, он, он, он наверное... общается с вами как-то или нет Мы Вот видите, как хорошо. Вот этого достаточно. Надо по-доброму к нему относиться, прощать ему, вести себя хорошо с ним, потому что вы тоже жестко начали себя в один момент с ним вести. А вести. Это испортила ситуация. А жесткость это... А жесткость это возникает из-за того, что у вас есть напряжение внутри, видите. Я вам а постоянно одно и то же всем говорю, потому что... Семейная жизнь очень сильно зависит от того, есть у человека силы жить семейной жизнью или нет. Если сил нет, не будет никакой жизни. Вот допустим, между ними у обоих статическое напряжение. У нее и у него. Означает, что не хватает терпения. То есть, когда не хватает терпения, люди начинают жестить, жесткий стиль такой, жестокость. Вот, она разрушает дальше возможность иметь отношения с ребенком. А что нужно сделать? Нужно просто выполнять статические упражнения, возле деревьев стоять. Копить себе энергию терпения. Когда терпение есть, он, допустим, нервничает, а вы его успокаиваете. В результате все налаживается. Он, в принципе, нормальный человек. Он просто очень сильно такой злопамятный, как бы, он не забывает обиды. Вот его обидели, он долго помнит. Женский тип характера мужчины. Не надо никого считать плохим человеком. Женский тип характера мужчины. Ну, злопамятный человек, ничего страшного. Надо просто понять, что всегда нужно хоро хорошее в человеке искать, а не плохое. Вы тоже на него обиделись, ищите в нем плохое. Нужно его простить, по доброму к нему относиться, помолиться за то, что восстанавливались отношения, по доброму общаться с ним. Это все начнет восстанавливать постепенно ваши отношения. Это восстановление отношений приведет двум вариантам. Первый вариант: вы будете иметь возможность видеться с ребенком. Второй вариант: вы вообще можете восстановить отношения и сохранить семью. У вас еще она не разрушена. Он не хочет, ну и что? Это все меняется. Сегодня не хочет, завтра захочет. Не хочет меня брать замуж, это не означает как обреченность, как вы это воспринимаете. Это просто объем работы, как вы правильно сказали, вы бросили первого мужа своего и за это сейчас отвечаете. Этот ответ, он как бы в сердце вашем сидит, как определенный объем работы. И наказание, которое вы получаете от близкого человека, это всего лишь объем работы, который побеждается с помощью правильных практик. Олег Иванович. Вот завтра, видите, вы даже меня не можете вытерпеть. У много вопросов. А, ну, как бы, если, допустим, если у меня, допустим, понос, то я не смогу нормально как бы жить. Я ну, только начал, допустим, картошку резать, опять в туалет закопил. Потом покакал, опять начал я опять в туалет. Вот, мы с вами сейчас один вопрос должны решить. У меня по поноса нет, у меня все нормально. Вот, я сейчас один вопрос хочу с вами решить до конца. Потом следующий будем, хорошо? У нас впереди целая вечность. Вы задерживаете тем, что вы не слушаете меня, не терпите. Ничего не поняла. Сидим и слушаем. Итак, энергия терпения увеличивается, когда человек делает статические упражнения. Главная проблема в жизни человека заключается в том, что у него не хватает сил. Вот, допустим, человек думает, почему я никак не могу убраться на кухне? В Потому что у тебя не хватает сил. Начни что-то делать с собой. И у тебя будет всегда возможность убираться на кухне. Вот у вас кухня вашей судьбы грязная сейчас, да? Вы э, совершили поступок жесткий по отношению к мужу. Этот поступок дал просто определенный объем работы. Это не то, что у вас теперь обреченность какая-то, вы теперь всегда будете страдать с этим человеком, понимаете? У вас есть определенная сложность в понимании вещей. Вы слишком быстро делаете выводы. Например, вот этот человек, ну категоричный он вот такой, долго помнит обиды, ведет себя очень жестко, говорит, что я то сделаю или все сделаю. Если он что-то говорит, это не значит, что так оно и будет, потому что все зависит от судьбы, а не от него. Вот допустим, вы ему поверили, он говорит, я тебя замуж никогда не возьму. Ну и что? Мало ли, что он говорит, это все зависит от судьбы. То есть вы по-доброму себя с ним ведете, прощаете, молитесь. Вот. Хорошо говорите о папе ребенку, папа все слушает, постепенно меняет от вас свое мнение. Проходит время, и он, так как он по природе добрый человек, он просто на что реагирует? На то, что вы его не уважаете, считаете его плохим человеком, он это чувствует, и поэтому он жестит. А надо его считать хорошим человеком, несмотря на его жесткий стиль. И тогда он смягчается, начинает, он добрый в целом человек, он, если вы по-доброму, он тоже по-доброму. И так постепенно вы побеждаете свою судьбу, не его побеждаете как человека, а свою судьбу. Вы вздыхаете сейчас тяжело, потому что вам это тяжело делать все. Я понимаю. Это невозможно сделать, как Ну и что? Вы с ребенком разговариваете? Только с ребенком. Через ребенка можно влиять на мужа доброе отношение по-доброму к мужу относитесь, с ребенком разговаривайте, подсознательно у мужа будет меняться отношение к вам. Он муж, не хочет, замуж, как он ну, неважно, значит, человек, который с вами был близкий к отношениям. Все равно надо к нему ну, установить с ним хорошие отношения, потому что путь в следующую семью для вас идет через него. Вы не можете от него сейчас опять сбежать, как от предыдущего и от бабушки ушел от дедушки от тебя от тебя подобного идут вот надо чтобы чтобы сейчас нового человека себе найти в жизни нужно к нему вернуться в правильное отношение вот к этому человеку то есть победить судьбу через него то есть нужно прощать его принимать по доброму к нему относиться молиться чтобы Сердце отпустило по отношению к нему, чтобы такой обиды, жесткого отношения не было. Если это произойдет, вы как будто вернули правильное отношение к нему. Когда вы их вернете, у вас сразу пропадет плохая судьба, связанная с ребенком. Потому что ну, как бы, в отношениях с ребенком вы страдаете из-за того, что неправильно ведете себя по отношению к мужу. А неправильно ведете по отношению к мужу, потому что вы наказаны за прошлое отношение. Тоже вы очень жестко непреклонно себя поступили, также жестко непреклонность сейчас получили обратную связь от Бога. Вот теперь нужно просто научиться принимать, прощать, еще и в прошлых отношениях разобраться тоже там, тоже навести порядок, чтобы не было плохих чувств по отношению к вам, чтобы хорошее было восприятие вас как личности. Ну, то есть, примерно вот так вот все, понимаете. нужно постепенно менять свою судьбу к лучшему, но вы хотите быстро решений, Так как вы не тетливая, вы хотите советов, которые бы быстро все изменили. Ничего не изменится, потому что мужчина этот ни при чем, прошлое ни при чем. При чем ваша судьба? На жесткость судьба будет реагировать в жесткость. А? У меня к организатору вопрос. посмотрите, там за сценой есть еще какие-нибудь стульчики? Это такое немножко неудобно. На нем три часа сложно будет сидеть. Там есть такие, знаете, простые стулья. Ну, такие черненькие. Да, а это какой то такое. Батарейки сидели вот в этот микрофон. Это значит, значит, Чувствительность этого микрофона уменьшить, и все. Ну, надо просто уменьшить чувствительность этого микрофона, и он перестанет звенеть. А, рядом фонит от колонки, да? Отойдите. Вам надо туда подальше, да? Потому что я не люблю снять. Не так, потому что сезон первый он очень жесткий человек, очень властный и э, очень много реально. Он не терпелся на самом деле. Душа, ну, это, он думал, как это вам не делать, да. это... Мужчина всегда это явное такое. Он явно себя ведет, а женщина тайна. Вы тоже очень властная и жесткая внутри себя. То, у вас тоже этот характер есть. Это как защита от зеркаливания. И, конечно, женщина никогда не виновата, она всегда только защита. Виноват во всем мужчина, он все проблемы создает. Я об этом вчера на лекции говорил как раз. Вот. Моя хорошая, не надо сейчас виноватых искать. Нужно просто побеждать судьбу и все. Спокойно. А если я... Чтобы не было ни с кем отношений. Не хотите, да? Ничего не получится. Пройдет полтора года и вы захотите опять отношений. Человек не может жить один, особенно молодая девушка. Ну и что? Идите ко мне сюда, я вас благословлю. Сюда подходите. Да. Все, мои хорошие, я желаю вам Спасибо счастья, счастья чтобы у вас все идти сюда, спокойно, спокойно, счастья, чтобы у вас все было хорошо, успокоиться, и желаю вам хорошей, счастливой семьи. Все. Простите, пожалуйста, за мою все, все, все. Она, видите, она очень сильно отчаялась от того, что было. То есть вот, очень сильно в сердце такой протест против, очень тяжелая судьба, и тяжело, она отчаялась и не хочет уже никакой семьи. Но надо просто побеждать судьбу, потихоньку выйти из этого отчаяния, и постепенно все наладится у вас. Я уверен, я вижу ваше будущее, вижу, чувствую, что у вас все наладится и хорошо, все будет. Не волнуйся, все будет хорошо. Надо сейчас побеждать потихоньку судьбу и все будет нормально. Если у вас будут варианты, вот, допустим, спокойный добрый человек, но не сильно нравится. Или такой очень крутой человек сильно нравится, за крутого не выходите. Выходить за спокойным, которым вы нравитесь. И тогда будет хороший свет. Понятно? Ну, мужчина, вот давайте поговорим А нет, нет, вот там назад. Ага. Вечер э, постоянно много лекции ваши э, и вот э, много Вы говорите, что нужно двигаться физически а физических Вам точно, потому что у вас это не физические нагрузки называется, а длительное непрерывное движение. Потому что сами по себе нагрузки они не меняют ситуацию. Допустим, сделал зарядку в спортзале, ну ты можешь не дойти до очищения той зоны психики, которая именно страдает. Вот допустим у вас страдает Четвертый психический цилиндр, связан с настроением, то есть ну, депрессивное такое восприятие мира, тяжело очень внутренне жить. То есть, допустим, вы пришли в спортзал, занимались там час, вы нагрузку большую дали, но до этой зоны психической вы не дошли, потому что нужно длительное движение. Вот человек идет, допустим, 44 минуты, у него первый психический цилиндр очищается, а надо до четвертого дойти, еще 44 минуты, второй, еще 44 минуты, третий, еще 44 минут, четвертый. Это если идти быстро, а если идти средним шагом, то тогда чуть подольше, там за 50 минут, получается 200 минут надо пройти. 200 минут это сколько у нас? А? Это 3 с лишним часа, да? Вот об этом я и говорю. Вот когда вы так будете такую практику совершать, то вы начнете чувствовать, что у вас получше стало внутри. Понимаете? Да. Угу. Так, этот микрофон что-то никак. Батарейки слетели. Нет, от возраста по времени не зависит. Нужно вот, примерно mm -hmm. так ходить. По времени чуть больше, чуть меньше. Там небольшая mm -hmm. разница идет. А, вопрос, э, вот, а это уже результат. Дальше, смотрите. Сначала идет, идут проблемы с психикой. То есть депрессия, нарушение мышления, нарушение сна. Обжорство на ночь. Это первая стадия. А дальше уже болезни. Вторая стадия. Все равно нужно ходить. То есть надо начинать ходить. Суставы проболят и перестанут. Понимаете? Так вот они болят от этих физических нагрузок. Например, ну, там, они болят. Да, они, они болят от физических нагрузок. Почему? Сейчас объясню. Вот, допустим, вы физическую нагрузку дали. Суставы пострадали. А так как им энергию нет, куда брать, поэтому они разрушаются. Но если вы длительное движение совершает спокойное длительное движение совершает, то вы доходите до зоны суставов. Зона суставов находится на третьем психическом цилиндре. Вы ее прошли, и у суставов начинает поступать энергия, потому что вы пробиваете эту зону суставов, в суставы поступает энергия, они начинают лечиться. Лечение идет через обострение, потому что нужно что-то менять. Вот, допустим, чтобы... Отремонтировать этот зал, нужно там стулья менять, там сцену чуть-чуть отладить, там. это означает, что надо разбирать что-то, понимаете, это получается, ну, как обострение, понимаете, то есть в зале не будет так хорошо, как сейчас, допустим, да, если что-то менять, то будет сначала хуже. Ну, То же самое в организме, вот суставы, чтобы вылечить, нужно их перестраивать чуть-чуть, они поэтому будут ныть сначала, вот не болеть, а ныть. Вот ноют, это не значит плохо, это значит хорошо. То есть вы начинаете ходить постепенно, через месяцев 5-6, они пролечатся у вас и вообще не будут ныть. Вот допустим, я начал бегать, у меня через где-то полгода начал ныть сустав коленный правый. И он ныл четыре месяца, потом прошел. Потом тазобедренный сустав правый начал ныть. Еще три месяца промыл, прошел. Потом следующий, здесь. Потом это колено, оба голеностопа. Потом долго ныл позвоночник. Очень сильно, такое тяжелое чувство, потому что я его как сильно износил в результате перелетов. Вибрация вся во время перелета идет на поясницу. Вот, и там конкретно очень долго ныл, но сейчас я бегаю, и ничего не ноет, поясница не, не ноет, потому что она пролечилась, и там все нормально. И вот так омолаживается организм через аскезу. Но чем отличаются нагрузки, чем отличаются нагрузки от а, длительной ходьбы? Когда человек долго идет спокойно, никаких нагрузок нет. Вот, допустим, те, кто со мной бегали сегодня, они заметили, что я бегу очень спокойно. Так? У меня нет такого ощущения, что я какие-то нагрузки делаю. Вот кто обижался мне, понимаете? Заметили это или нет? Что я буду спокойно, никаких нагрузок нет, желаю всем счастья. Это называется оздоровление. Когда человек суетится, напрягается во время тренировок каких-то, он разрушает свой организм. Когда спокойно дает такое движение, спокойно желаешь всем счастья, тогда лечение идет. Движение – это жизнь. Допустим, вас врачи напугали, сказали, вам ходить нельзя по подолгу, так как говорит этот сектант Тарсунов. Вот, если вы поверили в это, то тогда будьте уверены, что ваши суставы через полтора года превратятся уже в негодность, вы будете инвалидом. Понимаете? Но ну, если вы будете делать так, как я сказал, пройдет год, и ваши суставы, колено уже восстановятся, дальше будут лечиться тазобедрин, потому что там тоже уже есть нарушение, вот, потом позвоночник, поясница будет лечиться, и так далее. Но это, ты чего, как второй вопрос, это не связано с тем, что там только судьба или какие-то там ну, неправильно что-то делают? Когда человек что-то неправильно делает в жизни, конечно, что-то может от этого страдать. Но это прежде всего означает нехватка питания. Даже судьба, она что делает? Она просто блокирует движение энергии по каналам психическим. Поэтому идет нехватка питания в суставы, в печень. И это все из-за этого разрушается. Когда ты длительным движением и неподвижным положением тела энергию включаешь эту, то судьба не может никак тебе ничего плохого сделать. Ну, то есть, аскеза продлевает жизнь. Если проанализировать жизнь всех, кто живет долго, то они все или долго ходят, или постятся на воде, или не двигаются долго, то есть, ну, то есть они делают какие-то аскезы, продлевающие жизнь. Вот. Это основа длительной жизни, это как желание жить через движение передается. Человек, если в отчаянии находится, как вы, допустим, года полтора назад попали в сильное отчаяние, и в это время у вас много блоков в организме возникло, запустились вот эти процессы старения. Отчаяние это не способ жить, нужно молиться, длительное движение совершать. Вот мы, допустим, сейчас побегали, люди после этого говорят, меня сильно расслабило, мне сильно хорошо стало. Это признак того, что человек организму напитался энергией. И вот так человек должен жить, он должно расслабить. Понятно? Спасибо большое. Будьте счастливы. Не, не, не верьте врачам, вот если, вот смотрите, я к чему хочу сказать, не то, что врачи плохие. Вот, допустим, вы пришли на прием к какому-то человеку, да? И вас там сильно напугали. Вы выходите в испуге. Это значит, что вы осквернились. Вот если вам дают путь какой-то, и вы чувствуете, что это может помочь, это значит, Бог вам дал знания. А если вам сказали, Испугаривай, вот это не делай, то не делай, просто умри. Вот вода тебе опасна, потому что суставы воспалятся, ну, то есть в море нельзя купаться, вот, ходить долго нельзя, теперь дальше холод нельзя, жара нельзя, воздух лишний продувает тоже нельзя. Ну, как бы привыкай к земле, это можно. Понимаете, нужно понять, что надо наоборот вот, мыслить по-другому. Нужно вот это все нельзя, наоборот, убирать из жизни, потому что это и есть препятствие. Понимаете, вот эти врачи, как бы если посмотреть на них, они сами ей дышат. Я хоть сам врач, как бы, кандидат медицинских наук, но в данном случае я говорю про тех людей, которые все время нельзя, нельзя. Нужно наоборот вот, вот допустим, взять моего одного друга. Он начал бегать сразу по 20 километров, так конечно делать нельзя. Нужно просто ходить спокойно, привыкать, чтобы привыкал организм. Он начал бегать, видите. ли. И у него сразу в миниске в одном появилась киста в колене. Ему врачи говорят: ну все, как бы, тебе надо делать операцию, менять миниск. Вот. Ты инвалид уже, все, вот так вот. Напугал, напугали его. Он такой пришел, весь бледный. Я не знаю, что делать, у меня все, я инвалид. Бегать запретили, ходить даже тоже нельзя почти. Надо больше сидеть, ходить нельзя. Вот. Я говорю, займись длительной ходьбой. Просто иди до тех пор, пока боль в суставе не пройдет. Он начал ходить, боль прошла. Он говорит, что теперь делать? Я говорю, теперь опять беги. Он побежал. Начало немножко ныть. Ныло месяца два. Потом прошло, бегает как конь, даже начал бегать с этими подъемами, спусками, нагрузку давать на суставы. Вообще ничего не болит, не ноет. К врачу в больницу не идет, потому что боится. Что его опять там напугают. Все. Что, думаете, у него там осталась киста? Нет. У меня есть одна знакомая, она вообще высокопоставленный человек. Она тоже у ней была грыжа-позвоночника. Она начала делать йогу, пришла, а потом сделала рентген, никакой грыжи нет. И потом сказали, да у вас, наверное, неправильный диагноз поставили. Грыжи вообще не уходят сами. Наверное, неправильный диагноз. Почему они не уходят? Организм восстанавливается. Он же живет 80 лет, постоянно что-то обновляется, меняется. Это не то, что в машине Колонии, колодки стерлись и все. У нас же все восстанавливается, понимаете? Поэтому нужно радостно жить, двигаться, идти вперед. Но понять разницу между давать нагрузку, и длительная ходьба. Когда ты длительно идешь, ты не даешь нагрузку. Ты расслабляешься на Понятно?